О детских пособиях замолвите слово. В пятницу, 19 января, самая большая фракция в парламенте завернула очередной законопроект оппозиции о продлении срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Как всегда, правительство сослалось на нехватку средств. Сегодня ежемесячное пособие по уходу за ребенком с полутора до трех лет у нас в стране составляет 50 рублей в месяц. Причем с 1994 -го года эта сумма ни разу не индексировалась на федеральном уровне. Думская оппозиция неоднократно призывала правительство продлить срок выплаты до трех лет. Существующая политическая линия, по сути дела, приводит к национальной катастрофе, причем в таких долгосрочных масштабах, которые крайне сложно будет изменить оперативными мерами. Здесь требуется совершенно иной системный подход, в первую очередь, бесспорно, это материальная поддержка людей. Авторы нынешнего варианта законопроекта предложили приравнять размер пособия к МРОД. Реакция «Единой России» в Госдуме была ожидаема. С 2005 года решение вопросов по социальной поддержке семей, имеющих детей, относится к полномочиям органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. Между тем, в очереди в Ясли по всей стране стоят более 300 тысяч малышей. При этом большинство российских семей не могут себе позволить такую роскошь, как пригласить няню, чтобы мамочка смогла выйти на работу? Получается замкнутый круг. Как должна жить молодая мама, если работы нет, нет, соответственно, детского садика и проблемы с алиментами? Как живут, я вам отвечу. Живут в основном на пенсии, нищенские пенсии, особенно в селе старшего поколения. Вот эту нищенскую пенсию делят на всех и как-то живут. Я с такими бабушками лично разговаривал. Кстати, в 2015 году в правительстве обсуждался вопрос о продлении срока выплаты пособия на ребенка до трех лет. Дети – это будущие кормильцы и старшего поколения, и страны. Поэтому только примитивные кассиры могут думать, что на детях можно сэкономить. А настоящие экономисты и социальщики прекрасно понимают, что это не расходы, это инвестиции в будущее. Речь шла примерно о сумме в 50 миллиардов рублей в год. Но дальше разговоров дело не пошло. Ну а что, нам теперь снова ждать поручения президента, когда он даст нам поручение, чтобы мы до трех лет ввели детские пособия. Может, мы сами начнем все-таки работать? Поверьте мне, планы у комитета очень большие, и мы очень рады тогда, когда эти планы совпадают с инициативами нашего президента. Ежемесячные пособия на ребенка не будут повышать до минимального размера оплаты труда. Соответствующий законопроект был отклонен депутатами от «Единой России» в первом чтении.